Поэтому, если Его победит, я его поздравлю с победой. За Подсказка за подсказкой. Это не, тоже наконец баллов. Я единственная команда, которая... Наконец-то хороший вопрос начались. Вот, понимаешь? Ну, нормально. Но это было точно не при мне. Может быть, но я думаю, что нет. У Ислыча было, наверное, самое крупное поражение. Это 6-0 от Гродно. 50? Ну, в общем, Ега правильно сказал, да, что не было такого. Не, было такого. не ну я думаю, что если бы при Еге было 7-1, он бы запомнил. Ну да, это ему было 38 или 39, сказали, а он еще сыграл за Динамо матч, это правда. Ну я не знаю, против выслачия это было или нет, ну, наверное, это. 2016, это 5 лет назад? Ну да, наверное, да. Надо стремиться к лучшему. А как получится, уже, так получится. Я еще молодой, чтобы переплюнуть еще. Да Виктор еще переплюнуть еще 10 лет надо прожить. Ну, 1 мы здесь проиграли. И слышу. Так, а шик через себя пробил? Нет, смотри. это В... Ваня Баха а, забил, тогда, как помню. В принципе, наверное, я думаю... То да. Ну да, мы что-то. Особо могментов не было у нас. А мы линии прижимали туда хорошо? Не помню, да? Ничего. Ну я, я думаю, что вполне возможно, что такое, что не дали. Память все блестящая, да, действительно. Мы в девятом туре стали единственной командой, которая не позволила соперника. Ну как память блестящая? Если бы у него спросили, давали. как думаешь, сколько ударов было в том матче по воротам в Ислачи? А так, правда ли? Не, не, что Ислач не ударила по динамическим воротам. А этот вопрос не Про свои я от... план, я план. посчитал бы правда правда егу в том году вызвали наверное да и вот я помню что мне сказали ну как я тогда слышал. -то я я не знаю кто это <смех> не ну, серьезно извиняюсь но ну не знаю но егу понятно знаю ну вот, я же сказал за ЕГО я точно знаю. Но я сказал, что ЕГО, да. 05, 05 был. А что 05? Подождите, я сказал, не знаю за того. В 2013 году они вышли. 1 1 1 1 1 Выслачие? Нет, он еще сейчас продолжил свою карьеру. Как это можно сказать? Закончил карьеру. Он сейчас еще играет. Ну он же поехал в арабские там страны. Где он... Это же утка. Что утка? Правда <сёк> на, на 05 ты меня перевесил, брат? Да? <сёк> Уважаемые болельщики, а теперь вопрос для вас. В 2017 году Дмитрий Хлебас забил гол в ворота Ислачи и он стал для нашей команды юбилейным. Каким по счету он стал в нашей команде? Кто ответит правильно в комментариях под этим видео, получит два билета на оставшиеся три домашних матча нашей команды.